Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим японский салат. Для этого нам понадобится морская капуста, яблоко, морковь, репчатый лук, огурец маринованный, масло оливковое, соевый соус, лимонный сок, сахар, соль и зелень. Отвариваем капусту 15 минут, откидываем на дуршлаг, промываем от песочка. Маринад: на пол килограмма капусты пол чайной ложечки соли. Пол столовой ложки сахара, 30 миллилитров рисового уксуса. Морковь шинкуем на мелкой терке, яблоко тоже на мелкой терке, лук кольцами. Смешиваем все наши ингредиенты, поливаем заправкой. Добавляем нашу заправку, которая состоит из соевого соуса, лимонного сока, оливкового масла, сахара и соли. Все хорошо перемешиваем. Оставляем наш салат на один час. Вот у нас получился такой хороший салат. Приятного аппетита!